Уважаемые коллеги, сегодняшнее координационное совещание посвящено вопросам повышения эффективности работы правоохранительной системы России. В этом зале здесь, кроме руководителей силовых структур, присутствуют представители законодательной и исполнительной власти, руководители регионов Российской Федерации. И вам предстоит выработать работающие практические решения по укреплению в стране законности и правопорядка. Вы знаете, что за последние годы существенно, в разы выросло финансирование правоохранительных органов. Укрепился кадровый состав, возрос уровень координации действий правоохранительных и специальных органов. Оптимизированы их структуры, приняты и реализуются такие масштабные федеральные программы, как антитеррор, государственная граница, развитие уголовно-исполнительной системы на 2007 и 2016 годы и другие программы. Между тем, несмотря на растущий потенциал органов правопорядка, криминогенная обстановка продолжает оставаться сложной. Растет доля тяжких и особо <coughs> тяжких преступлений. Больше чем на треть увеличилась уличная преступность. В целом, с начала текущего года число зарегистрированных преступлений по отношению к этому же периоду прошлого года возросло на 12,5%. При этом раскрывается лишь каждое второе преступление. Все это продолжает негативно сказываться на ситуации в обществе, сковывает деловую жизнь в стране. Очевидно, что в современных условиях и вполне возможно, и требуется использовать более эффективные, комплексные меры и шаги, преимущественно упреждающего, антикриминогенного характера. Таких, к примеру, Такие примеры, как создание единой государственной системы профилактики преступлений, системы, в которой задействованы все органы власти, от правительства до местного самоуправления. И, конечно, неоценимую роль здесь могли бы сыграть структуры гражданского общества. В плане профилактики особое внимание следует уделить подростковой и детской преступности. Именно несовершеннолетние становятся легкой добычей наркодельцов, Быстро затягиваются в экстремистские сети. При этом множество правонарушений совершается беспризорными детьми и детьми, оставшимися без попечения родителей. В нашей стране до сих, пор, до сих пор нет даже единой системы их учета. Хотел бы еще раз подчеркнуть, если не переломим эту ситуацию, то через несколько лет мы получим целое поколение социально дезориентированных и склонных к правовому нигилизму граждан. И здесь нужна по-настоящему эффективная общественная, общегосударственная программа по борьбе с детьми, по работе с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. В программе должны быть четко определены практические, конкретные действия государственных и общественных структур. И главное, обеспечен жесткий контроль за выполнением намечаемых мер. Уважаемые коллеги, важнейшим условием успешной борьбы с преступностью остается Нормативная база. Так, в первые годы применения нового уголовно-процессуального кодекса выявлены ряд проблем, особенно в ходе предварительного расследования уголовных дел. Сегодня расследование малозначительных дел требует сложных процессуальных действий томов документации. Очевидно, что следственные аппараты правоохранительных ведомств должны сосредоточиться на расследовании наиболее серьезных дел, тогда как дела о менее сложных преступлениях, необходимо расследовать и можно расследовать в ускоренном порядке в форме дознания. В этом направлении и с учетом сегодняшних реалий нужно продолжить совершенствование норм УПК. Немало проблем выявил и новый для нашей правовой системы институт суда присяжных. Однако, на мой взгляд, многие эти проблемы связаны с невысоким качеством предварительного следствия и государственного обвинения. Соответствующие выводы нужно сделать незамедлительно. Еще одна ключевая задача – это дальнейшее развитие самой правоохранительной системы. И здесь нужны четкие критерии результативности работы каждого из входящих в эту систему ведомств. В первую очередь, должны учитываться конкретные результаты и уже достигнутое качество работы сотрудников. При этом одним из главных показателей должно стать растущее доверие к нашим правоохранительным органам – органам граждан России. Я уже не говорю о таких очевидных критериях, как сокращение неэффективных расходов, повышение за счет этого денежного вознаграждения сотрудникам или действенный смер по укреплению кадров. В целях реализации названных задач мною будут даны поручения по подготовке соответствующих нормативных актов. Одной из самых актуальных на сегодняшний день остается борьба с преступлением в экономической сфере. По мере роста экономики все большее значение приобретают правовые гарантии равенства конкуренции, защита права собственности, свобода предпринимательства. А между тем все более агрессивной становится практика незаконного бизнеса, фиктивных банкротств, захвата предприятий. Я уже не говорю о легализации преступных доходов, схемы отмывания которых становятся все более и более изощренными. Это и имитация увеличения уставного капитала, и проведение незаконной эмиссии акций, в том числе путем электронных расчетов и банковских переводов через транзитные страны с непрозрачной банковской системой. Эти во многом новые для нас криминальные явления наносят серьезный ущерб легальной экономике, подрывают доверие к нам со стороны и отечественных, и иностранных инвесторов. Больше того, теневой бизнес подчас становится источником финансирования террористических и экстремистских групп. И те, кто находится в этом зале, знают об этом. Эти доходы являются питательной почвой для распространения коррупции. И на этой теме, теме коррупции, хотелось бы остановиться особо. Несмотря на множество принимаемых и реализуемых государственных программ, общество по-прежнему Ждет более эффективных результатов противодействия этому злу. И для их достижения, конечно, только профессионализма милиции, прокуратуры, других правоохранительных органов недостаточно. Мы присоединились к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенции ООН против коррупции, Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Однако законодательные и иные нормативные правовые акты, необходимые для реализации положения этих конвенций, до сих пор не приняты. Одним из направлений превентивной борьбы с коррупцией является создание законодательства, препятствующего вступлению должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в коррупционные сделки. В этой связи актуально и необходимо проведение криминологической экспертизы принимаемых законов, в том числе и на предмет их Коррупциогенность. Это предусмотрено и Конвенцией ООН против коррупции. Еще раз отмечу важность совершенствования нормативной правовой базы борьбы с коррупцией. Ведь речь идет не только об ужесточении санкций соответствующих уголовных статей. Наше законодательство в этом в целом должно исключить почву для коррупционных действий в ходе административных процедур в системе госуправления. Более эффективной должна стать борьба с коррупцией и в правоохранительной системе, в системе правосудия. Необходимо в полной мере реализовать комплекс мер, предусмотренных федеральной программой развития судебной системы России на 2007-2011 годы. Прежде всего, речь идет об обеспечении независимости, открытости, прозрачности деятельности судов всех уровней, повышении доступности правосудия для граждан нашей страны. Кроме того, пришло время законодательно закрепить апробированные и у нас, и за рубежом требования, и запреты для представителей правоохранительных органов и судебной системы. В частности, таких, как контроль за доходами и имуществом сотрудников правоохранительных органов, судов, членов их семей. Данное требование предусмотрено всеобщими стандартами борьбы с коррупцией и в полицейских ведомствах и органах, принятых в 2002 году Генеральной Ассамблеи Интерпола. И, наконец, не менее важно, законодательно оградить сотрудников правоохранительных органов и судей от неправомерного вмешательства в их работу всякого рода заинтересованных, в кавычках, граждан, различных начальников самых разных уровней. Теперь несколько слов о ситуации в сфере миграционных отношений. Вы знаете, что с 2007 года будет вводиться новая но будут вводиться новые правила квотирования трудовой миграции на территории России. При этом повышается ответственность работодателей за использование незарегистрированной рабочей силы. Усиливаются также санкции по отношению к мигрантам, незаконно занимающимся трудовой деятельностью. И задача правоохранительных органов, федеральной миграционной службы следить за неукоснительным соблюдением законодательства в этой сфере и тех норм, которые сейчас выработаны и будут вводиться с 2007 года. В заключение отмечу, что решение всех названных задач прямо связано с ростом профессионализма и укреплением исполнительской дисциплины в правоохранительных структурах страны. Это без преувеличения ключевое условие снижения уровня преступности. Рассчитываю, что вы сделаете все необходимое для укрепления законности и правопорядка в России. Благодарю вас за внимание. Желаю успешной работы.